это действительно выигрышная локация в городе сочи здесь большое количество коммерции относительно по хорошей цене кто-то продает сильно э, дороже но это не наш случай вам только нужно будет загогульнику поставить а в договоре все и получать деньги Жизнь здесь удобно жизнь здесь комфортно купить легко и продать легко ремонт э, не типовой Ремонт дорогущий, действительно что вкладывали всю силу и энергию. Если ты берешь квартиру в раз-два-три, ты никогда не ошибешься. Друзья, приветствую, меня зовут Илья Шамшин, и вы снова на канале Сочи ЮДВ. Друзья, и сейчас я нахожусь прям в самом-самом-самом центре города Сочи. И передо мной огромный комплекс, он действительно огромный, комплекс раз-два-три. Вы все его прекрасно знаете, рассказывать вам про него нечего. А, те, кто не знает, посмотрите предыдущие ролики. Друзья, почему я сюда приехал? Да потому что, потому что в комплексе 1, 2, 3 большое количество квартир, которые можно купить и просто вот мега круто сдавать их в аренду на длительный срок или посуточно. Друзья, к комплексу 1, 2, 3 можно относиться по-разному, но он сдается и сдается как из пулемета а, это действительно выигрышная локация в городе сочи здесь большое количество коммерции все все все все что нужно вам, вам для жизни все здесь есть а, квартиры а, самые ходовые площади это 37 38 квадратных метров лучше всего конечно же брать здесь квартиру с ремонтом они здесь прям новенькие свеженькие муха не пролетала таких квартир здесь много они в рынке они относительно по хорошей цене кто-то продает сильно э, дороже но это не наш случай здесь можно взять квартиру друзья внимание 38 квадратных метров полностью упакованы то есть прям свеженькую как говорится еще в пленке в районе 12 600, даже может быть чуть дешевле, 12 500. Друзья, для такой локации а, цена хорошая, достойная, ничего не скажу. А по поводу сдачи в аренду. Друзья, здесь квартиру сдать в аренду, но проще простого. Она сама себя сдаст, вам только нужно будет загогульнику поставить в договоре все и получать деньги ежемесячно. Квартиры легко покупаются, легко продаются. Проблем со сдачей в аренду здесь не будет. Друзья, на сегодняшний день вот только у меня, вот только у меня есть порядка 38 квартир, которые стоят на перепродаже. Они новые, свежие, вот прям только-только ремонт закончили. Во все эти квартиры мы сегодня не пойдем. Мы посмотрим всего лишь одну. Посмотрим, ну, больше как пример, да, то, чтобы, ну, чтобы было понимание, на что ориентироваться. Друзья видовые характеристики вы все любите виды вы любите виды на море или на горы я кстати люблю больше на горы она приятнее а, здесь они все плюс-минус видовые да если брать этажность выше шестого выше седьмого этажа они все с нормальным достойным видом естественно а здесь комплексе ценится квартиры естественно в этом комплексе ценится квартиры которая с видом на горы друзья напоминаю что у нас в комплексе вот ну, собственно вы сами видите а, панорамные окна Панорамные окна что они нам дают они нам с вами дают пространство свободу они дают а, много света да как бы и ну, практически в любую квартиру захочешь она светлая красивая нарядная а, сейчас вместе с вами поднимусь в одну из квартир она стоит на продаже цена у нее хорошая цена у нее по рынку и в квартире сделан хороший дорогостоящий ремонт друзья что еще касается вот этого комплекса раз-два-три здесь огромное преимущество ну понятное дело равнина как бы ну равнину вы у нас все любите здесь коммерция, ну просто валом тут вот все есть как говорится от гвоздя до патрона вот передо мной ну, вот я даже не знаю все есть. И есть магнит, и есть столовый. Кстати, в столовой, я вам расскажу, в столовой после 8 часов 30% скидка. Честно скажу, приезжаю по вечерам, кушаю. Средний ужин это там, ну, сколько, 250-270 рублей. Выгодно, вкусно. Кстати, да, столовая хорошая. Магниты все есть, коммерция есть. Жизнь здесь удобна, жизнь здесь комфортна. Купить легко и продать легко. То есть ту квартиру, которую вы купили, в дальнейшем реализовать будет проще простого, потому что комплекс популярный, его все знают. Э он давно уже построен, да, пос давно введен в эксплуатацию. Ну, друзья, идеально подходит для жизни. да, Особенно у нас э москвичи ценят. да, Вот прям москвичи ценят вот этот комплекс. Хорошо подходит для жизни, для аренды, на перепродажу тоже хорошо подходит. Но я бы все-таки рассматривал... В первую очередь это для аренды, и во вторую очередь это уже на перепродажу. То есть можно, допустим, квартиру купить, какое-то время ее поздавать посуточно или на длительный срок, это уже как сами захотите. Можно ее поздавать и потом немножечко дороже перепродать. И она продастся, и продастся, и вы денежку свою заработаете. Так, давайте посмотрим. Вот он, собственно, раз, два, три. Красивый, разноцветный, но особо здесь показывать нечего, вы все его прекрасно знаете, друзья, вот смотрите, у нас коммерции везде по первым этажам. У нас вот здесь, так скажем, парковки, гаражики, парковки. Они, кстати, продаются, их можно купить. Друзья, машину здесь можно поставить, есть место вдоль дороги. Можно заезжать на внутреннюю территорию. Ну, в принципе, с машины особо проблем не будет. Лифтов здесь, в каждом корпусе, как бы не ошибиться. То ли 6, то ли 8. Ну, то есть лифтов здесь достаточно. Друзья, я думаю, настало время посмотреть квартиру. Опять же, еще что забыл сказать. Короче, здесь проходят ипотеки. Да, друзья, ипотеки проходят здесь абсолютно всех банков. Можно нам с вами приобрести квартиру вообще без первого взноса. Это прям вот точно могу сказать. Единственный момент, они все продаются с недофинансированием, так скажем, с неполной стоимостью договора. Ну, как бы такой рынок, ничего страшного. У нас многие комплексы так продаются, и даже многие застройщики также продают без первого взноса. Ничего страшного, это реалия рынка. Мы с этим работаем. Такой Сочи. Друзья, посмотрел, у нас все-таки 6 лифтов. Ну, поверьте на слово, то есть на один корпус 6 лифтов, это прям более чем достаточно. А, лично мне... Комплекс нравится, комплекс удобный. Вот кто бы что ни говорил, он действительно удобный для жизни в Сочи. Это равнина, коммерция, все, все, все, все здесь нужно. Здесь э, любят арендовать квартиры все приезжие, да. То есть здесь э, заходишь на Авито и всегда можно найти достойную квартиру. Понятно, что есть некоторые там подороже, некоторые подешевле, но в пределах там 50-60 тысяч за хорошую квартиру здесь э, можно отдать, да, то есть на длительный срок без повышения на летний период. Я сейчас оказался в такой шикарной квартире, здесь ремонт, ремонт э, не типовой, ремонт дорогущий, действительно став вкладывали всю силу и энергию, то есть и финансы сюда не жалели. Друзья, квартира действительно красивая, нарядная. Мы сейчас вместе с вами ее посмотрим. Так, ну и давайте по порядку. Я сейчас нахожусь в прихожей. Вот у нас сразу здесь шкафчики для одежды. Шкафчики у нас для одежды. Друзья мои, у нас также есть шкафчик для обуви. То есть свой отдельный шкафчик для обуви. Поверьте на слово, это прям, вот прям удобно. Дальше. Перед нами гостиная, гостиная красивая, гостиная нарядная, а, столик для, а, для чего столик, кухонный столик, друзья, посмотрите, кухня, кухонный гарнитур здесь дорогой, он здесь действительно дорогой, а, все красиво, все светится, видим, как светится, а, есть фильтрованная водичка, да, можно попить, все работает, Чистота здесь как в хирургии, ну просто, ну вот, я даже не знаю, что на этот счет сказать. Как здесь открывается? Как ты открываешься? Так открываешься. А, вот, смотрите, а, посуда, все есть, чайничек красиво, нарядно, все есть, холодильничек новый, здесь даже ни, ничего не лежало, ни одного яичка здесь не было. Друзья, а, вот так у нас выглядит гостиная, мы с вами плавненько переходим в санузел, да, то есть ванная комната. И посмотрите, как здесь красиво, здесь действительно красиво, хорошая раковина, красивое зеркало, вот так вот сбоку, ну давайте вот так посмотрим, красиво, нарядно. Вот наш горшок, вот наша душевая, душевая, друзья мои, большая. То есть вот я как бы не маленький, я зашел в душевую. Сюда можно еще кого-нибудь пригласить, потому что даже, наверное, двоих. То есть втроем здесь стоять вам будет максимально комфортно. Душевая. Идем дальше. Идем дальше, друзья. И сейчас перед нами спальня. Спальня у нас, спальня у нас видовая, друзья мои. Там, кстати, виды я вам сейчас покажу. А, красивая. Кровать. Вот у нас шкафчик. Шкафчик, шкафчик. Чушло отдвигаться, отодвинулся. Здесь, всегда а, уже все есть для жизни. Давайте его обратно задвинем. Обратно задвинем. Здесь везде подсветочки. Кстати, свет регулируется а, на разных мощностях. Разная подсветочка. Но вот здесь все красиво, нарядно, фонарики. Друзья, вот прям вот, вот так как надо. А, хорошая дорогая отделка телевизор тоже остается телевизор у нас не плоский вот, может, вот так вот видно друзья вот такая собственно у нас квартира виды виды у нас виды у нас видовые а, у нас смотрите друзья мои у нас река а, река называется сочи неожиданное название но ладно у нас вот здесь строится никогда ничего не будет. То есть, вот так вот будет у вас всегда. А, хороший вид на город, на реку. А, кстати, закатная страна, друзья мои. Это закатная страна. Друзья, я вам сейчас показал одну из квартир. А, их здесь достаточно много, но ну, как много, ну достойных нормально, как бы на их не так много, да, а, есть еще квартира черновые, да, то есть как они сдавались от застройщика, так они остались, они, кстати, а, подешевле, да, но со стоимостью ремонта они плюс-минус также и выйдут. друзья, а, комплекс а, можно рассматривать, то есть если ты берешь квартиру а, в раз, два, три, ты никогда не ошибешься, вот. Вот поверь на слово, ты никогда не ошибешься, потому что а, квартиры ликвидные, легко продаются, легко покупаются, сдаются как из пулемета. Многие любят, а, некоторые даже и другие комплексы не рассматривают после раз-два-три, потому что, да потому что удобно. Вот хоть убей, вот здесь удобно. А, транспортная развязка рядом, а, набережная реки рядом, что здесь еще? Ну магниты, все это коммерция, понятно, она здесь все вот, прям на первом этаже. Что еще? Ну, звоните, пишите, мы всегда рады Вы видите наш номер на экране Мы готовы прям с вами, с вами поработать И для вас выбрать самую лучшую квартиру Пока Друзья Да перезвоню, Леночка. Занят. Ну я понимаю, но перезвоню. Какую? Ну мне надо до машин дойти. Давай.